Куда ездил? Продерить ездил. Я что, магазин обворовал? Ходили да. маленько по мародерничанию, блядь. Нихуя надо, не маленько, а по полной, блядь. Вчера машину расстрелил. Ты? Да. Какое ну, дело дела стреляй, насрать, блядь, чтобы не в тебя ебать их в рот, блядь, теперь. Считай, же ну, он наркоманы и нацисты, ебаные. Это куда? Мародерить. Вот этот же поселок Верховной Рады. Так? А ну, теперь у тебя есть два нарковых манто. Ебтаю. У Даши есть этот самый мутонный полушинок и сон. То, что в дом один взяли, как свой контроль. Нас где тут 20 человек в одном доме живет. Аняк здесь пил за 7 тысяч, нахуй. Купакола не будет? Не будет. Охуеть, ебать. Ну, ладно, привезу хотя бы телега 70 тысяч. Он большой? Да. А вам разрешат его вообще вести? Да. Почему он это разрешает? Потому что они сами это набрали. А еще у меня есть метабовский станок, о котором я мечтал давно, пильный мой. И две ямаховские колонки, как у Никитина, каждая, которая по 100 тысяч стоит. Сварочник новый в ящике, там Месторубка на дачу новая. Брат. Это только ты собрал все это? это мы с Князем ездили вчера вдвоем. Вчера у нас вот тоже, короче, просто какие-то три типа вышли там на нас. Мы их задержали раздели договарива, смотрели всю одежду, ну и потом принимаете решение, отпускать их или нет, потому что если их отпустить, они могут наши позиции сдать. И тогда нам, нас тех порешает артиллерия всех. Ну и приняли решение просто в лесу и застрелить. Сереж, чтобы потом не говорили, что ты там это вородеры. Ну, это еще я блендер взял на 500-ватт. Ого! Это мне надо. Я говорю, то, что я живу, это. Я не знаю, мы выиграли билет один из подписчиков. Куда ездить?